Идем, идем мы к речечке, идем, идем рыбку половить. Ай, красота! Куда идем мы с Большой-большой секрет. Сейчас половим рыбку Ну что, клюет? А сейчас клюет? А когда клюет? Да. Клево всем, друзья. Сегодня на Кубани с маховой удочкой. Нашел интересное место, глубина 4 метра, обратка, поплывок практически не тянет. Замешал вот такую прикормочку, здесь сладкая кукуруза и специи. Так как в этом месте практически не тянет, ловлю без грунта. Делаю чистую прикормку, вот такие вот шарики. Шарики нужно сжимать максимально плотно, все-таки какое-никакое течение есть, плюс глубина 4 метра, и нужно, чтобы шары дошли до дна. В этом месте на данный момент, говорят, неплохо ловится чехонь и густера. Посмотрим, что у меня получится. Мах на реке, проводку, очень очень интересно. Это для меня будет первый опыт на реке, надеюсь, будет удачный. Вот такие шарики. Сейчас большую часть прикормки закину. Сразу оставлю немножко прикормки для подброса, для дополнительного закорма чуть-чуть попозже. И если подойдет чехонь, возможно я прикормку сделаю более жидкую, чтобы собирать чехонь массово на точке. Пока лепим шарики. Прикормка готова, шары готовы. Начинаем закорм. Забрасываем, чтобы определиться, куда кидать. И первый пошел. Ну что, друзья, точку загормили, Начинаем потихоньку ловить. Надеюсь. Начнем с парыша. Пока с одного красненького. Вдруг будет плевать Оп оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, что там, что там, что там, что там, ну нифига себе, рыба, есть, чихонь, друзья, я ее поймал, удочка, не убегай, вот такая вот длинная красавица, первая моя рыба на поплывок в реке Кубань, Саня, бе -бе -бе -бе. Так, погнали дальше. Рыба есть, она клюет. Пока один раз плюнула. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. А кто там, кто да, Густерка, друзья, густерка, хорошенькая. Жирненькая, толстенькая, ничего себе. Она еще походу даже не отнерестилась. Друзья, вот такая красавица. Смотрите. Таня, здесь рыба есть. Так, пока парыш работает. Ну что Рыба почти сразу начала на точку подходить. Класс. Иди сюда, нифига себе. Ай, как она бьется, рыбка. Опять густерка. Да, отлично. Ну, убежала. Тут очень легко нырнуть. Поэтому рисковать мы не будем, гоняться за рыбой. Я уже раз чуть не сверзился. Так надежно, хорошо. Ловлю прямо на границе небольшой струи слева направо и обратки. Чуть-чуть вот дальше забросил, попал в струю и начал нести. И вот поплывок вошел в обратку и потихонечку начал тянуть. То тянул вправо, теперь влево, в обратку. Иди сюда, ох, как потопило! Вот это она бьется, а. кто ж там такой, Чихонько. Серебро, слиток серебра, красивый. Смотрите, какая красавица, а? Так, надо доставать доставалку. Друзья, давно вы меня просили мах на Кубани, на течении. Прям не на струе, но как раз то место, где обычно рыба и стоит. На струе в Кубани тяжело будет ловить на мах. Хотя возможно, потому что течение в Кубани реально очень сильное. Ну, половим и там. На заднем плане по секрету Александр Шугаев. Делает вид, что ловит рыбу на что-то. Только тихо никому не говорите этого. И ему особенно. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Кто там такой бойки? Тихонюшко. Такая хорошая. Засолочная красавица. Иди, иди, иди, иди, иди, иди. Так, красавица серебряная. А то За год. Такая. Опа. Что ты взял? Густерка? А, класс, Саня на ультралайт густерку поймал. Проводку на микроджик. Саня, на колебалочку. красава. На колебалку. А? На колебалку. На колебалочку взял. Молодчина, круто. Кидает дальше, чем я этот. С разбегу. На обычный спине. Сколько у тебя сейчас грамм? 0,8-0,9. Ничего себе, 0,8 грамм. А, ну там у тебя сейчас этот э, силикон же грамм 30, наверное. А форель тут слабо поймать? Сейчас поймаю, а Заказ надо, У меня маркер есть, можно наверное. Та на полоски. Крапинки нарисовать. Иди сюда. Иди, иди, рыбка, иди, иди ко мне красавица. Чихонько. Густерочка. Такая густерка офигетельная. Оп, оп оп оп оп оп оп оп оп оп На чихонь густерочка. На оп взяла, как положено. Сейчас на трешку жерехов садишь, я по я поснимаю, поприкалываюсь. Я и ешь, ешь. Всего метра, метра. сорок. А ты к фидору что, привязываешь, и что? Я могу сейчас забросить так, что она у меня вся Слышишь, к фидору перевязываешь и все. Что, ты не знал, что -нибудь? Ты не понял. Когда клюнет жерешок килограмма на 3, начинает, когда выматывать. Я тут вместе с этой палкой кладу пополам. Ты к фидеру быстро перецепляешь. Оп-оп-оп-оп. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ай, красавица серебряная. Какая она красивая на солнышке. Слушай, размер офигительный, как раз засолчный. Угу. Вот, вот сейчас на подъем взял. Сон, сом. сом чихонь. Тихонечко, какая она классная, здорово, Сань. Четырнадцатый. Твой любимый длинный цвел готов. Неё, Саш, Смотри, Саш, разметь. Восьмой или десятый ставь. Не за год. Вот такая девочка красавица тихонечко. А какие плавнички. Эй, не бегать. Где прикормка там и крутится. Дать тебе? Сейчас угу. Ого! Ого! Ого! понял. А, о -о Ох, нифига, Лови. Смотри, смотри. А? А? А? Ну, смотри. Ой, какая красавица. Ой, какая тихонько, Друзья, вот такая красавица клюет. Кайф. На удочку, обалденно. Попробуйте. И вам понравится, друзья. Ловлю удочка, 6 шестиметровка. Основная леска 0,16, на поплывке написано 4 грамма, и вот такая разнесенка по грузам. Монтаж у меня. Основная груза. Потом примерно через 40 сантиметров идут два подпаска. Один, один, еще сантиметров через 10, второй. Два одинакового по размеру подпаска. И крючок, поводок 0,14 длиной 30 сантиметров. Огрузил так, что примерно нижний подпасок идет сантиметров 10 на дном. Работает опарыш, червь. черри довольно неплохо, его кушает как... Густерка, так и чехонь. очень интересное место буквально 20-30 сантиметров поводок поплывок работает по-разному то влево тянет то вперед то назад то есть обратка крутит иди сюда иди что там такое не сильно крупненько тихонько красавица Пересел чуть-чуть в сторону, в тенек, сгорели руки, пришлось переодеться, иначе тяжковато на солнышке, еще и со сгоревшими руками. Надел свитер, пересел в тенек, сместился на 2 метра, закормил заново точку, получил пока две поклевки. Посмотрим. Саня на фидер разловил густерку и довольно неплохо таскает густерку на фидер. Погода сказочная, просто класс, ну что-то рыбка подзаглохла у меня, может сом зашел, есть такое свойство у хищника заходить на точку, попадали много раз, то, когда особенно судак заходит и потом нет-нет, влетает на фидер, сом заходит и рыбу с точки разгоняет. сидим кайфуем потихонечку ловится клев конечно упал значительно с тем что было но нет нет рыбка попадается потом у сани на фидер лучше стало чем у меня на удочку а до этого было наоборот на удочку было лучше чем на фидер ох ох ох ох Саня тащит рыба давай давай давай есть нифига себе это уклейка да Нет. офигеть вот это монстр Саня круто вот это уклея я понимаю могут же люди <и вы> учитесь граждане товарищи а вы говорите уклейка не ловится рыбы нету не клюет Такой бойцовый, ой какая густерка офигительная, друзья смотрите какая красавица, вот такая толстенькая вот туда гостерочка красивая какая толстая вот сюда, вот сюда. Да. На предел, как у тебя ты подала придешь как потопила красиво ай-яй-яй вот она красивая серебро ну что друзья вот состоялась моя первая рыбалка на маховую удочку в реке кубань да место где не сильная струя обратка вот ну, это как раз те места где и нужно ловить на удочку чтобы не на струе а именно в таких местах рыбалка более чем удачная удовольствие получил много из рыбы густира и чехонь Поймал несколько уклеек маленьких. А так основное хорошая густера и нормальные чехоли. Друзья, до новых встреч. Желаю вам чаще быть на рыбалке.